всем привет дорогие друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я, серый кролик ну вот у нас на улице минус 20 градусов мороз э, с целях для того чтобы водопоение мое не замерзло все-таки мало ли что э, я ж такие морозы грубо говоря не переживал 16 градусов у нас было водопоение выдержало все хорошо водичка была не замерзла Ну а сегодня <клес> на ночь я поставил вот такой обогреватель это не реклама он у нас уже старенький, лет 6, может 7. Батарея такая максимально экономичный, Но это мое мнение. Могу ошибаться. Водопоение не замерзло. Минус 20 мы в помещении выдержали. Какое, какая здесь температура? Блин, датчика еще нету никакого. Так что врать не буду. Но вода не замерзла. Это самое главное. Кролики все живы, здоровы. Только осталось комбикурну насыпать. Водичка, главное, есть. Есть водичка, поедаемость комбикорма отличная. Если водички не будет, ну и, конечно же, поедаемость упадет, потому что что? Они хотят, будут пить. Здесь мамки. Рыжуху тоже отсадили, потому что там ее уже, блин, бьют, прогоняют. Ну, здесь они вдвоем вроде бы за ночь ничего не навредили себе. Мамки чуть-чуть похуже кушают. Немножко так, но похуже батарея вот такая все окей okay. боялся чтобы не было возгорания ходил периодично ну все окей okay. так дополнительно строим вот такую мы здесь клеточку на 5 ячеек 38 сантиметров ячейка шириной задняя стенка крепится ну, вот она. там на саморез а здесь просто вставляем вот вставили и опустили там саморез, ну и здесь тоже можно саморезик. То есть оно легко собирается, ничего сложного, как конструктор Лего. Так, задняя ножка будет стоять на этом, на бетоне, с этой стороны на кирпичи, грубо говоря. А дальше будет делаться дорожка, скатики, чтобы моча не капала. Ну вот 5 ячейк, раз, два, три, четыре, пять. Здесь на один сантиметр прогадал, на два. Видите? Ну ничего, два. Туда, два сюда. То есть, эм, эта клеточка была собрана за час вечера. То есть, в 7 часов вечера начал. 8 с копейками окончил. Будем делать... Пока еще сетки мне на низ нету, Она легко укуляется, переворачивается. Будем делать еще вот на это место еще. Здесь две штуки должно стать у нас полноценно. Так, что хотелось бы вам рассказать. По поводу вот данной ямы. Яму я еще песком не засыпал, песок замерз, понимаете, и занесло его сильно снегом. И здесь я забросал кирпичи, потому что, идем. На... Потому что мне многие друзья и подписчики рекомендовали для того, чтобы не было проблем по весне. Вот видите, какая у нас тут дрова еще инзешная. Вот с этой стороны у меня как сказать крольчатник вот здесь прямо вот здесь когда я, куда я камеру показываю здесь была огромнейшая лужа потому что у нас поле выше чем двор поэтому все с поля шло сюда вот здесь мы так как снега не было тогда все расстояло, выкопали вручную траншею траншею метр ширина лопатами с батя с братом и порядка метра глубина это будет как резервуар для скопления вот этой воды которая вот здесь будет по весне чтобы она в сарай не бежала то есть мы сразу же выкопали здесь траншею сейчас ее занесло вон там видите еще песок выкопали траншею после этого мы заделали то отверстие бетонировать не будем просто засыпем песком где-нибудь думаю достану то есть для того чтобы как это говорят нужно было не устранять проблему а устранять причину этой проблемы причина зимой конечно полностью не устранится но отвод здесь воды мы сделали Дальше, что хотела бы вам рассказать? Рассказать по кормлению. Мне вчера один интересный человек задал вопрос, что делать и как лучше кормить своих участков, если комбикорма постоянно нет. Сейчас покажем. Ну, первое, с чего мы начнем, это мы словим кролику, чтобы она нам не мешала. Давай сюда валите, Данечка. Это первое. Второе. Что такое комбикорм? Комбикорм это смесь различных составляющих, сгранулированных, точнее из смоланных, из гранулированных, из прессованных. Для получения, ух ты, как грызутся вот. Извиняюсь. Валите сюда, дамочка. Для того, чтобы при поедании кроликом это все было сбалансировано. Но если у нас комбикорма нет, то есть комбикорма нет, все. На комбикорм. У нас есть, допустим, здесь вот. У меня есть. Чистого зерна сейчас нет, потому что все в комбикорме, а это для курей была зерносмесь такая. Но есть у нас, например, есть ячмень, там пшеница, овес или кукуруза, и мы возьмем это все, смешаем. По чуть-чуть, по килограмму, по два, все в эту кучку. И получим тоже зерно-смесь. И будем кормить своих кролику так как комбикорма нет. Или, например, гранулятора своего нет. Вроде красивая ну, зерно-смесь, все, там, три пыры. Но проблема в том, что кролик имеет свойство выбирать. То есть в первый день он, например, выберет пшеницу. И он будет есть 2-3 дня только пшеницу. То есть из этой кучи, там где у нас получилась зерна смесь, очень хорошая, он будет что-то выбирать, то есть n- количество. Как только здесь пшеница в этой куче, которая была смешана, то есть зерна смесь, закончится, допустим, пшеница, он начнет ее искать, гребсти. То есть будет гребсти. до 20 вы сразу же потеряете на вторые-третье сутки. Дальше. Он поймет, что пшеницы нету, осталось, например, а вез кукуруза. Ест он кукурузу. Покушал кукурузу день-два, заново ищет эту кукурузу. Поэтому заново будет искать. В итоге за 2-3 дня ваша кормушка полностью станет что пустая, как этот лист. Поэтому э, я тоже пробовал, друзья, я молодой, но пробовал разными способами, как своих, своих кроликов кормить. Если нету комбикорма, допустим, то мой совет. 2-3 дня покормите, допустим, пшеницу. И очищайте кормушку. Доели, не доели, осталось, не осталось, вычищаем под ноль. Насыпаем овес, допустим, 2-3 дня. После этого доели, не доели, вычищаем кормушку, сыпем, допустим, кукурузу еще проходит 2-3 дня 3 третикали еще 2-3 дня сыпем еще что-то понятно? то есть выбирать не постоянно сыпать одно и то же ну то есть смесь делать самому мешать в ведрах а порционно, дозированно выдавать только один определенный ну там зерно только одно определенное зерно для того, чтобы кроликов, у кролика не было выбора для того, чтобы ему пришлось хочешь не хочешь кушать это зерно которые ему преподнесли. Да, может, это будет не супер сбалансированный корм, но если посчитать расходы на корма, а это супер расходы, и потерю веса, которую вы там получите, поверьте, лучше потирать той вес, О, посмотрите, как набегают, лучше потирать той вес, чем потирать сумму огромную по затратам на... Сейчас упадет. Малыш, власть. Чем потирать сумму по тому, какую вы будете тратить на покупку того или иного зерна это лишь мое мнение я могу ошибаться но я уверен что это правда друзья. если нету комбикорма давайте порционное зерно не мешая одно с другим то есть дали пару дней третикали потом овес потом там да что есть я надеюсь мысль вы мою поняли так по поводу Тут видео дело, сколько я заработал на своих кроликах. Друзья, я же не пропагандирую, я же не говорю вам, друзья, все, бросайте свиноводство, куроводство, вообще деревню бросайте, едьте в город, работайте все в сетфуфоре или копеечки грузчиками, зарабатывайте свою тысячу белорусских рублей и жизни радуйтесь. Нет, я говорю, что я сделал, чтобы заработать. Что, сколько у меня получилось заработать. Я не сказал, что это много, я не сказал, что это мало. Я констатировал факт. То есть по факту. Вот кролики есть? Есть. По факту? По факту. Здесь есть? Есть. Это для души, для заработка, для мяса. Это уже каждый человек выбирает для себя. Допустим, смотрите, я могу не включать обогреватель, да? Он намотает электричество. Ну, блин, давайте, пускай здесь все замерзнет. А может, вообще, давайте, вообще ничем не будем заниматься. Просто жизни радоваться, видите? Для примера, что он пьет водичку, все хорошо, она не замерзнет. Ну да, немножко потратимся Но это стоит того, потому что это удовольствие На рыбалку люди тратят вот деньги тратят. На охоту тратят, тратят Посмотрите, как они везутся Это две девочки Одна сукронная, вторая не сукронная Все, друзья, будем заканчивать Всем счастья, здоровья, благополучия А мы их будем что? Мирить Палкой, наверное, сейчас да, Вот такая наша жизнь краникологическая Всем не будешь зон, всем не будешь хорош а мы все равно занимаемся своим любимым делом. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Комментируйте данное видео. Оставайтесь со мной.